доброго времени суток, друзья. Меня зовут Валерий и мы продолжаем проходить вора. Золотое издание. Итак, мы с вами продолжаем проходить миссию меч. Пробрались в прошлой серии в дом Константина, некого Константина. Вот, в принципе, обыскали первый этаж, нашли с вами некий ботанический сад. И не знаю, я не думаю, что этот. Ну, э, этот сай, э, Сайт. Этот сад мы, короче, с вами в этой серии будем. Исследовать. Но я не думаю, что он настолько большой, как бы. Ну, хотя фиг знает, может, Константин какой-нибудь там барон, знаешь, выращивается там какие-нибудь плантации. Вот. Э, Все-таки новый человек. Так, там охрана уже ходит. Все-таки новый человек в городе, и о нем ничего не известно. Так. Окей, а. Не знаю, туда-ли, сюда-ли, ходов целая куча. Как бы тут не заблудиться. Окей, это ведет сюда же. Так. Понятно. Ну давайте, мы пошли в прошлой серии в эту сторону, немножко посмотрели. А, -а, -а да, здесь у нас... Понятно, ладно, закроем, короче, дверцу. Типа, мы там не были. А в комментах вы написали, что все э в миссии будет, короче, э нужно готовиться к тому, что будет много ловушек и много, как бы, так сказать, сюрреалистичности. Вот. И это меня, как бы, бляха, и заинтриговало. Вот. И, и как бы, спасибо, что меня предупредили. Как, как бы сказать, предупрежден, значит, вооружен. Окей, будем иметь в виду. Так, ладно, здесь Погоди. С какой стороны он идет? Тихо. Я в тень. Я скрылся в тень. Ладно, давайте. Ну, в принципе, не маленький сад, да. Смотри, я говорю, какие-то плантации, какие-то вон... Красная трава какая-то. Какой-то маг, наверное, растет. Герыча промышляет наш... Константин, вот вам и компромат на него. Жалко, нет фотика. Я бы сфоткал, отдал куда следует. Его бы прикрыли. Этого проныру. Так, вот. Блеха, бляха, бляха. Я думал, все, пропало, Шеп. Так, куда бы его. Ну давай вот сюда. Вот здесь тенек. Пускай он здесь полежит. Так, минус один охранник Одного мы с вами вырубили еще в прошлой серии Окей, давайте э, Поворот туда, но пока туда не пойдем Давайте начнем вот здесь Ну вот там еще, смотри, проходы Еще бассейн Который ведет тоже Привет, пойми куда, короче Ладно, пока не поплывем Давайте э, смотрим поверхности Вылезем да, бляха, вылези, говорю. Гард. Подтягиваться в детстве не учили, что ли? Тихо, ладно. Угу. еще ладно. охрана. Так, тихо, тихо, тихо, тихо. Сюда пойдешь или куда? Ага. это та та то Было опасно, но получилось. Но у нас получилось. Так, ладно. Я не знаю, ходят ли здесь еще какой-нибудь патруль. Поэтому давайте-ка бросим его куда-нибудь сюда. Так, ага. Кинек. Окей, деревце. Деревце. Охренеть. Я только посмотри, здесь еще подводные всякие лабиринты. Вон туда вниз куда-то. Здесь я где-то здесь видел, да. Так, ну судя по всему, а... вот это нас приведет. Да, давай проверим. Да, к деревцу как раз. Значит, этот поворот отпадает. Там есть, короче, в туннель вниз куда-то, и он туда дальше. Ну ладно, все же давайте мы с вами поверху просто пойдем. Вот где мои стрелы с веревкой? Где мои стрелы с веревкой? Я хочу вам заглянуть. Так. Я же дерево выстрелил. А ну-ка, дай мне стрелу. Я хотел, короче, взглянуть вон туда. Хотя, хотя, я думаю, это вот на втором этаже будет окошки. Я так предполагаю. Ладно, не буду я ради стрелы рисковать. Потому что что-то у меня куда-то в... В... в деберя куда-то улетело. Короче, стрела. Окей. Так, здесь больше ничего нет. Да бляха! Что ты как стрекозел то прыгаешь Гарет. Так, погоди, это нас вообще куда-то куда, куда ведет? А, -а, а, да ладно. А что-то я не видел такого прохода там в прошлый раз. Ага. -а -а. а второй поворот под водой ведет вот сюда. понятно то бишь остается только вон туда проплыть ну ладно давайте-ка пока это оставим запомним что здесь есть проход короче под водой да залезть ты под водой куда-то в пещеру поэтому подверться. дверца давайте сюда зайдем Слушай, ты слышишь? Как будто, знаешь, такие были такие э, игрушки, такие резиновые. Э, э, уточка, знаешь. Так, ладно, это я заберу. Окей, хорошо. Реально, здесь смотри, плантации. Это у нас герыч, это у нас кока. А это что? Имя какая-то. И... Ой, ёб мать, ты посмотри только на это! Это как? Ничего себе девки пляшут! Ну там, судя по всему? Я должен это посмотреть. Бляха. Я должен туда попасть. Так, стрелу я заберу. Ни себе, камин. А стульчик такой маленький. Нормуль? Так и должно быть, это нормально? Так, окей. Где моя стрела с Не зря, кстати, взял стрелы с веревкой. Не думал, что они так сильно уж пригодятся. Так, а здесь ничего нет, да? Эк. Не, ну конечно, этот... Камин вообще... Огонь просто. Так, ладно. Здесь, в принципе, делать нечего. нужно уходить жить да? Ладно. Как далее дальше? Исследовать сад. А что здесь нет никого? И же был где-то этот. Охранники, мы слышали, да, охранники? Корыти нет, ничего. А это не берется? Опа. Так. Да ладно. Уже вторая дверь, которую мы не можем открыть с вами. что там такое? Судя по всему, наверное, компромат там и лежит. Ит же был где-то, да? Мы слышали этого охранник? Я вот слышу топа охранника. Так, где? У нас есть ключ. Отлично. Так, так. А, ну и все, да? Это уборная. Как Бурная кладовка Уборная это там где туалет Это у нас кладовка Так, окей, А там мы были Тут мы были, здесь мы были везде а, Куда мы еще не ходили По поверхности Так, здесь у нас надо сплавать будет а, Мы не ходили еще Где-то тут поворот был Здесь были? Здесь не были Ой, Здесь прям течение, смотри Мостик Бляха, а плавать-то нам и плавать еще. Такая. Молодая луна, короче, молодой месяц у нас. Так, ладно. Окей. Погоди, я отсюда пришел, да? Ага, я отсюда пришел. А, вон туда мы не ходили. Правильно. Так, отсюда я пришел. Там еще сейчас давай посмотрим вот здесь еще какой-то проходик тихо тихо тихо Так, надо понять, как он ходит. Тут сломанное дерево вообще он должен вернуться. тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо Фурий ходов то, ты посмотри там вообще какие-то пещеры. Так, ладно, давай здесь лежи. Как раз вот здесь. Это типа, знаешь как, в армейке такая курилка была, короче. Так, окей. Я пришел вот отсюда, да? Здесь мост. Здесь вообще какие-то дебри просто. Ты просто охренеешь. Говорю, маленький сад. Охренеть, охренеть. Ты посмотри наверх. Так, маховая стрела. Окей. Ну вот я не знаю, это деревянная что-то или нет. Леха, рисковать стрелой я не хочу. Давай-ка, знаешь, как сделаем? Мы сделаем сейчас вот так вот. А если не получится, то... Я загружусь, потому что. Так. так, окей. Наверх, нам не пробраться. Мы пошли по тоннелям. Запоминаем, мы еще не. Охренеть просто. Охренеть просто! Да ты только взгляни на это. Какая, какая сеть лабиринтов просто. Это внутри особняка, ты прикинь? Это как? Как такое возможно вообще? Ой. Ой, а это я взял или что это? как бы не заблудиться-то. Погоди, тут еще одна есть такая штука. Ой, а здесь, а здесь закрыто. Дырочка-то закрыта. Ладно, ну окей. А ну-ка, посмотри, там проход. Вроде как, Точнек, Пляха. Да что ты не цепляешься, то гарат? Ну. Видимо, реально в детстве э, ты не, не подтягивался. Да в смысле? А <свист> <свист> еще и разбился. <свист> Нормуль. Так, ладно. Попробуем немножко по-другому, чуть-чуть. Сейчас мы как-нибудь поближе выстрелим. Так. Почти зацепился Что в смысле, город? Ну что ты? О, отлично О, я бляха Ой А если я туда прыгну? Я смогу вылезти. А здесь я смогу пройти. А -а -а, город, а -а -а. нет! Что, что такой? Давай, давай! Давай, давай, давай, давай, давай, давай! А что за было, не лезешь-то? Город. Давай, давай, давай, давай! Я знаю, ты сможешь, ну, Гаррет Ай, или туда нельзя Давай, давай, давай, давай, чуть-чуть осталось Ну, давай, ты сможешь Ааа, -а -а -а! давай, давай, Гаррет Ого, красавчик Плехо Что, мать его, залуби Где я? Третий этаж? Да ну нахер, не, какой нахер, третий этаж, идем отсюда. Это третий этаж вообще, в смысле? Охренеть там еще выше. Не, Гаррет, нам пока сюда рано. Так, погоди, а как, как я сюда залез вообще? А что, все мне обратно не вылезти? О, отлично. Давай, давай, Гаррет, отлично. Ну давай рискнем. Рискнул. Надо, короче, знаешь, что сделать? Левка, наверное, да? Так. Так, Чё не спускаешься ты? Да спустись ты... Так, ладно. нет лично и все город а -а -а, выпустите меня только за маховой стрелой короче я сюда и сиганул так ладно отлично раз эм. нет нет ты только не падай случай дорогой так окей стрела мы с вами а, -а, -а! Бог с ним. Так, окей, вообще какая-то дичь Я уже забыл, откуда я пришел Так, здесь у нас тупик Давай пойдем сюда А, сад да. Мы в саду находимся А ну-ка Погоди-ка а, мы сделали круг, оказывается. Все, здесь больше нет никаких ходов. Мало ли. Ну, там я туда только что залазил, да? На третий этаж. Ладно. Может здесь еще тоже какая-нибудь? Здесь, смотри, поворот есть. Ладно, вот это выход получается это поворотик такой и э. поворотик ты где большая дырка а вот леха а все ведет в одну короче все отлично так окей здесь мы с вами разобрались здесь мы с вами разобрались куда мы не ходили с вами мы не ходили еще вот сюда да или ходили Лёха, это что такое? Что я где открыл? Да, да это что? Куда? Чуть открывается ложный замок Однако Это что за зала? Просто охренеть, да? Особнячок. Третья дверь, которая не открывается. Охренеть, особнячок просто. Клха, вход-то какой! Устрашающий прям, да? Жесть. Так, ладно. Давайте сплаваем уж. Уж куда-нибудь. Ой, ⁇ пти-мать. ⁇ пти-мать. Не захлебнуться бы. Ч ⁇ так медленно-то? Против течения, что ли? давай давай давай кое-как бляха! Эм, что ты посмотри на размеры охранника и домика Что за жесть! Так, где-то там охрана. Куда он ушел. Ой. Тихо, тихо, тихо. О, злость быстро. Отлично. Это что такое? Зеледыхание. Ух ты. Ты посмотри, что это за ручеек? Вот это вот я тебе говорю, посмотри. Да что это, бляха? Знаешь, это больше похоже на выход. Жесть Вы придумали, а? Не, ну прикольно Мне нравится Где я вообще нахожусь? Вообще не... А, сад Так, у нас есть дыхание, если что, на всякий пожарные А, что в <связь> раковина а это типа кольцо знаешь упала в это <связь> в отверстие Я как будто сижу ни хрена себе каких тогда размер это что охранник каких тогда размеров этот константин ты только посмотри и только посмотри Деду ну прикольно. прикольно. Хотя, вот это я смогу потушить, если чё? Так. А интересно, а как это... Я вернусь обратно. Или я такой и буду маленький теперь? Так, там охрана стоит. Аккуратно. В смысле что ты падаешь? <звы> Какой там жар? Тихо, аккуратно. Ди-ка. Кажется, привиделось. Хочу. Это же сыр с плесенью. Нормально? Я плесень такой собрал сыра. Это типа маховая стрела. Прикол, бляха. Не он туда перепрыгнуть теперь, да? В смысле? О, отлично. Так, а как мне теперь выход-то найти? А вот она, дверь. Как мне... заберу а а смысл нафига я сюда залез туда? да а смотри охрана жестят просто по полной так ладно я сейчас прыгну туда если долечу. Не буду я тут возиться с тобой, короче. Пускай здесь лежит. Так, мне нужно как-то выбраться отсюда теперь. Ну, смотри, дверь открыта. примить просто разри... размеры. А, тат Ты, кто ты? Кто ты такой? Что ты не вырубаешься-то? Где ты? Так, ладно, теперь будем стараться эту бомбу не тратить, потому что их осталось у меня всего 4 штуки. Так, ну в принципе, как если подумать, то выход может быть вон там. Или где-то бы. Я хрен знает где. Так. И надо забраться, получается, на стул. Я-ха-ха. И просрал стрелу. Так, ладно, делаем вот так. Что-то не рассчитал высоту, стрелу заберу. Ну, тупо стрелу теперь забрать. стрелу забрать лично а я я я это теперь я потеряю да по-любому отлично отлично если книга так да, что это книга да Люди часто говорят, тяжело голове, что носят корону, впервые они изрекают истину Я снова и снова твержу этим без... бедолагам не входить в мои личные покои Они слушают, они вообще слышат, если они падут жертвой моего уединенного убежища, да будет так Компромат, а, я нашел компромат Зачем ему столько здесь? Что это такое эта штука? Где вода? Не плевальница же Так, а как мне отсюда выбраться теперь? Кто подскажет? Э? А? Ладно, у меня видос, короче, подходит к концу Останемся пока здесь, друзья Вот в следующей серии будем искать выход от Седова. Ваши предположения. У меня два предположения. Либо он туда попробовать как-то, я не знаю, как-то залезть. По двери, может, там. По веревке. Где фиг знать? Я не знаю, как это. Вот. Либо попробовать, как мы приплыли, но как там, там же этот водопад. ТЗ. Вот.